Посадила Россия рубль, а рубль не растет, долго не растет. Здравствуйте, можете дать мне хороший молоток, чтобы запить гвоздь в стену? Да конечно, вам какой, Русскоимперский имперский или германско-имперский? Сербия, что у тебя там под повязкой? Давай посмотрим. Всем привет, с вами Россия. И сегодня мы будем жарить вкусную картошечку. Берем белуарусь, вытряхиваем картошку. Возьмем сковородку. Масло и будем жарить. Жарим, жарим, Крым переварим. Ура, я снова империя. Да здравствует плюс третий. Столько поздравлений от иностранных монархов. Все пишут, дорогой брат. Ты хочешь признательно равноплох. Что? Дорогой друг, ты как поспел этот русский медведь, так с императором разговаривать. Нравится, да? Ну вот и все. Я там сил за свою честь и теперь не буду много требовать от тебя. Теперь мы снова друзья, да? Нет. Прошу подписаться на мой канал и поставить лайк. И кстати, спасибо за 500 подписчиков.